Всем привет! Я Жусфу Александр. Сегодня я возьму интервью у Евгения. А вы говорите все вместе, я не слышу. Когда вы говорите все вместе, я не слышу никого. А Здравствуйте. Сегодня мы проведем небольшое интервью. Вы согласны? Согласна. Согласна? А зачем ты на паузу ставишь? Не, не... Согласна? Это что? Первый вопрос. Через зачем? Как вы относитесь к школе? Прекрасно относитесь, мне здесь очень нравится. Вот это поворот! Второй вопрос. Вы предполагали, что станете учителем? Да или нет? Да. Её вы так серьёзно Да, серьезно. Я не верил. Ой, не говорите серьёзно. Говорите. Заново. Предполагали вы, что станете учителем? Конечно. Сейчас, я начал травить. Да, полагала. Кем вы хотели быть в детстве? Не знаю, космонавты, наверное, либо учителем. Из-за чего вы все-таки стали учиться? Такая. А что так можно было, что ли? Любите ли вы давать контроль? Одна эта будет в пятый год. Ну, честно, не сложно. А вы любите ставить два? Очень люблю. Ты втираешь мне какую-то дичь. Как ужасно в а нем с катанием но ну, а как вы думаете? ну предполагаю, что ну я сейчас поставим птички сейчас сейчас вы любите с катанием я тебе ты потерял наушник ты потерял наушник ты потерял наушник ты потерял наушник ты, потерял наушник, ты...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 ну блин, я нервничаю. Давай, как вы относитесь? Ходишь ты это вырежешь? Да. Оставь. Помолчите сейчас. Раз, два, три. Как вы относитесь к пятому ГЭКу? Я к нему отношусь. И вот так. Положительно отрицательное, сильный плод. Отрицательное и плохое – это разные вещи. Ну да, отрицательное – это когда вы его ненавидите, а, а плохое – это когда ну не ненавидите, но не так сильно. Тогда очень хорошо дискуссия. Последний вопрос. Надень. Раз, два. Как вы относитесь к небу Про вас. А они есть такие? Ну, если будут, то как вы отнесетесь к ним? Но ну, если они положительные, то хорошо отнесусь. Если они мне не понравятся, то уже не отнесусь к ним. А что вы сделаете? Это пока серьезный вопрос. Я пока отвечать не буду. По месту разберусь. Видимо, что то собираешься. Ну, а на этом наше интервью заканчивается. Всем спасибо. До свидания.